Всем привет, дорогие друзья! С вами Влад, и сегодня будем продолжать проходить Last Day. В прошлой серии мы там радио починили, мотель нашли. Кстати, будем в этой серии тоже продолжать зачищать, потому что мы там ее не полностью... Ну, там, еще половина отеля осталось. мотеля. Сразу хочу пожелать приятного просмотра, кто кушает, и всем приятного просмотра и приятного аппетита тем кто кушает а тем кто не кушает а те кто не кушает взять что-нибудь себе покушать чаек и с колой с чипсами с пирожками да а теперь мы я кстати уже посмотрел ну, зашел перед серией посмотреть торгует Джо у нас есть кстати событие такое типа будем торговать всем но ну, можно ну, у нас ничего нет я не знаю как мы будем торговать надо было что взять хотя бы а вот он, да? Торговец. О чё он? Мой ящик с оружием. Серьезно? А у меня этого нету, сори. Реально, у меня этого нету. А можно я это все себе заберу? Болеец. О, а чё это? А, торговец, ясно. А типа я могу уничтожить его или что? А, у меня этого нету и не будет никогда. Ну, До свидания. Я могу с этим сделать? Нет, я не буду его бить. Я сейчас сдохну и что нафиг. не не У меня вообще дробаш, я не хочу тут и к нему лезть. Давайте лучше зачистим мотель, вот этот, который. В прошлый раз. А, это заправка. Найди мотель. А, вот Перепутал вечно. Можно найти. Такие. А, там новые предметы можно найти стать. А, кстати, он исчезнет, да? Да нифига, если меня все равно нету этих Этих, как его. Да нифига у меня нету сейчас на меня даже веревок нету. Гвоздей тем более. Все, давай войти. Все. А тут что у нас получается? Ага, все позаново, все заново, типа, да. Ну, зомбак, здорово. Так, а у меня чуть за оружие только это и все. Пистол. Ну Ладно, пистол я потом уже буду исследовать. Ну не исследовать, а брать. Вс ⁇ Веревочки, спасибо. Так, вот это я могу уже применить. О, зомби, пускай <coughs> тебя заберет. Не, ну, она не надо. А, у меня больше ничего нету. Ну, еда есть еще. Вялиная моя. Ну, да, вялиная. Хотя бы какое-то. Ну, тут же еда есть. Нет, не надо. Нет, я знаю там, что будет. Я знаю, знаю. Ч ⁇ откуда ты взялся? Я же тебе завалю. Вот тоже. Веревки и все. Давай иди сюда. Потому что у меня такая себе оружие, конечно. В принципе, я ничего с этим делать не могу. А там еще зомби есть? А сколько у нее хп? 100? А у нее там зомби еще один есть. Так, что у нее? Зомби-бегун. Ага, понятно. Ну, в про прошлую жизнь не был, походу, легкой атлетики, да? Давай, медленный капец какой. По Серьезно? я ж буду ему полгода хреначить давай пистол лучше уже они пока добегут конечно это же зомби медленный ну пистол хотя бы а как давай все на изи просто вынеси о так, так будет легче намного правда он сломается быстрее конечно но я с этим ничего не могу поделать я новый сделаю могу Ага, новый взломчик, конечно. <губ> Давай сюда. <губ> Пошел отсюда нафиг. А что ничего нету, что ли? Нафигеть, ну, как это так? Тут усика ничего нет. Ну что это за бред? Ну даже неправда, это же видно сразу. Так, нет, не сюда, не сюда. А, кстати, там еще есть зомби один. Ну это жесткие, конечно, зомби там. Ой, вот эти я помню их, я помню их. Так мы будем плавать теперь. О, кепочки, ч Ну, каждый раз все новое. Теперь мы полностью зачи зачистим отель. Я думал, он сохранится, нифига он. Ой, я знаю, там зомби жесткий, да? Язва, я помню Это жесткий босс, честно. Ему даже меньше урона наносит. Хотя а нет, не хочет так да, вообще легкий босс тупой он будет там полчаса блевать вот он еще тоже нет да не добежал братишка ух нифига себе не завтра пошли нафиг отсюда эти там есть что-то не бесполезная комната я офигею как Какой бесполезный быть а тут нифига нету стать вообще все комнаты еще не бесполезно а, нет тумбочка есть хотя бы а там тоже было что-то но я не увидел это с другой у неплохо давай выпьем Все нету себе забирайте фонарик даже есть правда сломанный но ну, а какая флешка ничего себе. Ротвар, я могу применить сразу это ч клей пулышник зачем не пулышный нафиг это мне тусок пилят там кепочку можно надеть все красивые кепочки а тут есть что-то да есть я и не заметил он такая разбитая конечно все разбито если честно у фотоаппарат тоже есть. Нифига себе. Фотик есть, нормально. А флешки зачем? USB. А, ну ладно, себе заберу. Это ткань. Консервы, банки. Конечно удаляйте чем ими нужно. наверное не нужно. Все, нету больше зомби. А да выпустите их за маку. Ой, зря! Нифига себе, это зомби, толстяк. Но ну, это, в принципе, какой-то жердяй был в прошлой жизни. До того, как он зомби стал. Ну, мы реально можем все это чистить, а у нас пистолет сломается. Блин. Ну ладно, будем вот этим фирай. Кепочку еще, ну можем поменять кепочку о методи. так они нужны я могу их применить сейчас зачем ты слаживаешь? а как применить то Э? а у меня 100 хп почему то резко стало внезапно ну мы эту зачистили все пистолет все сломается и все тогда будет печалька еда ну, съешь а все больше ничего нет. Надень. А ну можно У Ну сейчас сломается рот какая разница. М -м, это что, типа? Понятно. Надеть. Хотя нет, не надо пока рано. Блин, сколько вещей надо было больше его взять. Клей, блин. Не хочется все выбраться, но придется. А замок? От чего? Баверяем, все надо. А замок от чего? Мне мать не надо пока. Ладно, ну, пускай так будет хотя бы. А, переобетовать его? Да? А! А ч это было? я все патроны потратил блин я боюсь что у меня просто пистолет сломается и все а он мой сломаться и проблем а молотлочка нормально можно урон а карман еще один ну, на жаль, у меня нет таких навыков. Быстрее, Офигеть, я просто на паузу поставил. Офигеть, вы чё? Вы чё? Я на паузу просто случайно поставил. Вы чё мне упили все нафиг? Нифига себе. Внезапно. Ладно, это не жесткий. Ух ты, -мо! Бутылка воды а тут. Этот... Места не хватило бы. по-любому. А, он живой? Все можно выбрасывать, он беспоряд. Так можно малины было. А, все уже угу, клей блин тут надо еще один крафтить я тебе серьезно говорю так давайте а там же есть типа смысл улучшать вот например вот сюда ага. болты ну, у меня есть вот очень вот. А это другой совсем, блин. Это сюда надо уже, да? А зачем оно нужно тогда? -мо, мо как тут все сложно идти разные Тогда тут смысл. Ну я в принципе выложу, уже надо. Блин, надо реально крафть еще одну. Так куда? Камень. Чем не камень выбросил? Да, удалить, чем. И воду выпить. Тесак можно, кстати, использовать тоже. Если АК-47 каким-то образом сломается, она сломаться может. <coughs> так, там будем его использовать. Так. Ну, наверное, не надо. Это надо. <coughs> Это обязательно, конечно но ну, это конечно жестко будет мачете можно ну зачем мне мачете еще есть надо, кстати блин все не хочется потерять все даже изоленты две которые а я их найду все равно у меня там сто процентов есть буду складировать прися можем еще раз отправляться туда же а там зомби сразу ждет нас. <coughs> ничего страшного. Работает. Хор хорошо проверил. <coughs> а где все зомбаки? Или я всех перебил, чтобы. Там же вроде бы один остался. Нафиг пошли отсюда. А как они прорываются-то? Что защита такая плохая? Защита ноль. Вот какая защита. Кстати, мы уже все зачистили получается. Нам только там еще дойти. Нам... О, фотик еще один. Так, что? О, там да еще туда пойдем. Сигареты? Не, сигареты не надо. Курить вообще вред. Не надо мне. А это что печка? Чего это? Чего ты разбросана? Вот это тут лет 10, уже этот вирус душует. А уголь. Неплохо, в принципе. Хотя зачем мне нужно? топить, типа? Ну, окей. А там что? А, все там есть. Там все зачищено. А, вот тут надо, да? Тут, тут еще некогда. Там к баллону отпишить. Это долго и вообще не очень. А, зачем? А, это типа можно было, да? Можно было, но я не буду это делать. Зачем? А, вот тут придется, да? Прохода нет. Нет, нет прохода. Вот тут придётся. Я отключаю. Блин, а как тут пройти? Ладит, я, я снимаю. И не надо. Это, это онлайн игра. Нельзя выключить, нет серию попортить. Выходи, ты, ты. Какой это же да. струй... Сейчас... Да хватит, ну уйди хотя бы на минут пять. Нет, Владик, уже все. Ну я же снимаю, блин. А. Вы опять вырезать это все. Ну все, хватит, я не буду. Владик, я сказала все. Так, вот это берем. А -а -а, вот еще все. Канатики. Ну, в принципе, можем уже уходить. А больше тут нету ничего. Мы так нормально пришли, в принципе. В принципе, все. А там же мы зачистили или нет? Да, мы там зачистили, там мухать был. Так, все, уходим. Да что там пахнет? Так, все. Все, ушли. А, да? А я почему об этом не знал? Не убраться. Блин, я выбрался со временем. все моя жизнь не будет прежней. Так, здесь давайте. Флешки, мне 4 флешки вообще. А, я флешки. Блин, я флешки потерялся, Так, давайте, ладно. О, 6 утра уже. Я целый день прошло, блин. Изолента не нужна, ну, это неудивительно. Вот он, Nike, типа. Чип, они а чипы тоже нужны. А ещё всякую собирали не нужно все будет а ч с ним применить ага типа может им все хп хотя не надо было реально это была плохая идея так делать уголь ну уголь это получается сюда да на костер но мне мяса нету, так то бессмысленно не, -не я, я, я не буду вы что делаете серьезно что ли а, кепочку ну, на день хотя зачем ну да лучше уже так а у меня места нет никаких вообще куда не складывать все же я принес а это что все еще работает хотя ключ а зачем мне нужен Блин, надо еще одну крафтить, серьезно. Три, вы понимаете, как много. Там? Три. А вот еще я себе заберу. Это с прошлой серии осталось, ничего себе. Ага, мебель, конечно. Но еще такой, наверное, нам, по крайней мере. Так, маленький ящик. А нормальный ящик есть? Нету пока. Жаль, я бы нормальный ящик скрафтил, а то фигню какую-то опять. Крафчу, блин, она кончается через пару секунд. Так, давай ящик крафт. Так, крафт. все создал. Построить, давай. Куда мне его ставить? нет, нет нет. Давай, куда-нибудь сюда, не знаю. Да, неплохо. Прям ухода. Причем бы и нет. Прям зашел такой и все. и положил все и ушел. А, а уйти не получится. А нет, получится так. Получится, но не очень топло, конечно. Всё, всякое барахуа я буду складывать сюда. Нафиг она мне надо, я не знаю. Ключ, зачем мне ключи вообще? Мы это надо было там использовать, но я уже не буду. Кепочка. Кепочка тоже мне не нужна. Хотя мы это не нужна. Все. Вот. Все вот, самое главное я сложил. Все. Надеюсь, видео понравилось. Хотите продолжение пятую серию? тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.